Здравствуйте! Снова с вами Мария Струк, кондитер кондитерской студии «Зефир». Сегодня канун Рождества, поэтому мы будем готовить рождественское полено. Для этого мы сделаем компоте из мандарин и апельсин. Берем сок одного мандарина и одного апельсина, перемешиваем пектин с сахаром и также добавляем в сотейник, добавляем специи и ставим на огонь. Пектин у нас должен обязательно провариться какое-то время. Добавляем сюда имбирь и цедру, нарезанные апельсины мандарины, замоченный желатин и снова ставим все на огонь. Добавляем нарезанный зеленый базилик и мяту. Наше компоте готово, переливаем его в кондитерский мешок и отправляем в холодильник, чтобы оно стабилизировалось. Переходим к изготовлению бисквита. Для начала нам нужно карамелизировать грецкие орехи. Для этого мы взяли сахар, грецкие орехи порубленные и корицу помолотую. Вот наши орехи готовы, все карамелизовалось. Перекладываем их на коврик, чтобы они остудились. Переходим непосредственно к замешиванию нашего теста. Для этого добавляем весь сахар в дежу для миксера. Туда же вливаем все масло. Теперь мы добавляем по одному 4 яйца. Продолжаем взбивать. Так, все яйца добавили, увеличиваем скорость сбивания. Смесь у нас объединилась, поэтому добавляем сейчас сухие ингредиенты. Все специи, муку и разрыхлитель. К нашему получившемуся тесту подмешиваем всю морковь и орехи. Наша масса объединена, можем приступать к перекладыванию ее в форму. Еще присыпаем сверху орехами оставшимися и отправляем в духовку при температуре 160-165 градусов, где-то на час. Следующим пунктом начинаем готовить крем. Для этого берем крем-чиз, добавляем к нему сливочное масло, сахарную пудру и капельку желтого красителя. Крем готов, перекладываем его в кондитерский мешок и отправляем в холодильник. Пока наш бисквит печется, переходим к созданию декора. Для этого мы будем сегодня использовать вот такие формы фирмы Мартеллата. Здесь у нас половинки от новогодних шариков. Мы будем делать шоколадные шарики. Для этого берем шоколад, добавляем в него краситель, который вы хотите, чуть-чуть перемешиваем и отправляем в СВЧ на импульсный режим. Достаем наш шоколад, пирометром проверяем температуру, 42 градуса, то, что нам надо. Теперь помешивая, охлаждаем шоколад до 36 градусов. Добавляем масло Микрио и перемешиваем, чтобы масло полностью все растворилось. Теперь заливаем формы. И даем ей чуть-чуть схватиться, подостыть. Теперь мы можем убрать все излишки перевернув форму обратно в миску. И надо будет на какое-то время положить ее так, чтобы она не касалась дна. Когда шоколад чуть стабилизировался и протек, переворачиваем его и аккуратно шпателем проводим по краям наших шариков. Вот у нас получилась вот такая заполненная форма. Ставим ее стабилизироваться в холодильник примерно на ночь. Вот такие мы имеем заготовки. Чтобы соединить наши шарики, нам надо избавиться от вот этой вот юбочки. Для этого чуть-чуть нагреваем любую кастрюльку и кладем их и возим, пока эта юбочка не останется на этой кастрюльке. Смотрите, не передержите, чтобы не потерять шарик. Соединяем их и охлаждаем. Как только бисквит остынет, можем приступить к его нарезанию. Переворачиваем его на доску и нарезаем на тонкие бисквиты. Вот видите, какой он влажный, масляный бисквит. Берем наш крем и выкладываем его по периметру. В центре кладем апельсиновый мусс. Накрываем все. Получается тоже такое полено, только чуть-чуть по диаметру и по размеру меньше, чем ваша форма для конечного торта. Получившуюся заготовку отправляем в холодильник застывать. Пока мы заполняем нашу форму оставшимся кремом. Выкладываем его, промазываем все стенки. Теперь туда вкладываем наше получившееся полено. Выравниваем наш торт. Все, готова. Отправляем его на ночь в охлаждение. Для велюра берем 30 грамм какао-масла и 30 грамм шоколада. Шоколад светлый, поэтому даже красить нам ничего сейчас не придется. Такой цвет велюра нам и нужен. Ставим и топим. Все готово. Можем приступать к велюру. И вот наше полена готова к финальной декорации. Достаем наши шары. И с помощью глюкозы и фризера украшаем наш торт. Выдавливаем немного глюкозы и крепим на нее шарик. Итак, наше полено готово. Наконец-то можно встречать Новый год! Йо-хо-хо! С Новым годом!